Так, э, друзья, сейчас будет небольшой шок-контент. Э, попрошу, так сказать, детей, которые смотрят там нас взрослых с детьми, э, вот тайм-код э, в углу экрана э, перемотать на это, на это время. Э, ну а тех, кому в принципе все равно, и тех, кто сейчас не находится э, в стадии потребления чая с печеньками, то можете посмотреть. Запах такой вообще как будто туалетом Здесь похоже кто-то умер М? Здесь похоже кто-то или что-то умерло вот, вот что умерло Слышь, он свежий вообще. Как я испугался, чувак. Блин, тут реально волк водится, что ли? Это в натуре волк. Охренеть. Это волк. Повешенный волк. Повешенный волк. Вот это жесть. также не повесил рядом так ну не надо сплюнь вот это жесть впервые я вижу волка хоть и дохло так я тут наверно ставлю 18 плюс перед кадрами и шок контент покачивается господи страшно выглядит ветер в ту сторону в общем друзья волка которого мы сейчас нашли в заброшенном доме под повешенного его же реально, его не убили, его, потому что не было под ним ни крови, ничего. И как бы с виду он был целым. Вот, э, скорее всего, его просто поймали и повесили. В общем, камера реагирует на слово «повесили» и она сразу выключается. Его просто повесили, его не убивали. И насколько нужно быть живодером, чтобы такое сделать, я не представляю даже. В общем, немножко жутковато получилось. Я попробую как-нибудь обезопасить тех, кто смотрит контент наш э, вставкой. И э, о том, что дальше будет что-нибудь типа, не знаю, там, осторожно, дальше шов контент.